Всем привет! Сегодня еще один э, способ оптимизации. Или прием. Короче, короче, короче, что у нас тут есть? Давайте посмотрим. Вот есть какая-то рекурсивная функция, вот FA. И давайте на нее посмотрим, что она делает. Она делает какие-то вычисления и вызывает саму себя. То есть рекурсивно до тех пор, пока и больше нуля, а здесь и уменьшается. Вот. Uh, вот, ну это мусорная функция для того, чтобы запутать компилятор. Так вот, а есть функция fb, uh, в которой у нас вызова самой себя нету, а есть go to, вот так вот. То есть и пока и больше нуля, uh, мы делаем вычисление. то есть мы прыгаем на начало функции. То есть здесь рекурсивного вызова нету, что по идее должно сэкономить нам... Uh, ну, не знаю, процессорные мощности. И, и давайте, давайте для того, чтобы посмотреть, давайте 10, о, 10 тысяч, мне кажется, много. А, сейчас посмотрим, если стек overflowа не будет, а не, не будет, то нормально. А, так, и что мы видим? Мы видим, видим, видим, что применение GoTo в данном случае, ну, так, ускорило но проверять теперь я буду не вот здесь не в китишке а использовать три разных компилятора и, и и короче смотри я добавил такую папочку different compilers и вот здесь у меня для силенга есть библиотека этого ли бенчмарка которую я собирал с силенгом или кленгом точно так же GCC библиотека, я собирал ее с помощью GCC, то есть GCC будет проверяться на GCC, и Intel c -компайлер. вот, тоже библиотека, библиотеки релизные, релиз у нас там, вот, для того чтобы, потому что, как видите, вот здесь warning, library was built as debug теперь они у меня в релизе и теперь проверка будет на трех разных компиляторах ну и, наверное, с с разными флагами посмотрим займет это много времени или нет ну короче я думаю вы тут фишку поняли да смотрим еще раз вот функция рекурсивная она вызывает друг саму себя а вот это типа рекурсивная то есть используется go to. это тот это один из тех случаев когда go оправдано так давайте посравним на различных компиляторах и так запускаем то есть вы сейчас видите Три разных компилятора, но на одной платформе. Если будет время у меня, я поставлю еще один компилятор IBM-овский. Э, вот. Он там временно бесплатный. Ну, intel вроде временно бесплатный и IBM-овский. Короче, смотрим Силанг или CLANG. Я буду называть CLANG. Так, какой результат? Ну, результат у нас GoTo помогла. Ну, немного ускорило. Теперь давайте GCC. GCC. Так, GCC показывает результат получше. Ну, смотрите, здесь какой-то такой разброс большой. Странно. А ну-ка, еще раз я запущу. GCC 21, 34, 39. Интересно, интересно, интересно. Почему такое расхождение? Ладно. Uh, и давайте посмотрим на Intel c результаты. Uh, так, так, так. Ну, во всех, при всех трех компиляторах, в принципе, uh, без оптимизации скорость прием, Ну, то есть использование GoTo приемлемо. Так, давайте уровень 1 поставим и потом уровень 2. Уровень 3 и так дальше я uh, ставить не буду. Так, запустим пересборку. И при первом уровне, компиля... при первом уровне оптимизации, сейчас посмотрим, так, bin compare, Чё что у нас тут, теперь у нас тут по 20 тысяч, да, вот значение миллисекунд, и что мы смотрим, в принципе, для селенга или кленга, короче, я буду силенг называть, не обижайтесь, потому что вроде как правильно кленг. Так вот, для силенга Что гоуту, что не go to Результат одинаков Ну, возможно, силенг уже это и так оптимизировал Так, давайте для GCC посмотрим Ну, GCC у нас Смотрите, разница Да что такое? Вот это я не пойму Почему почему Проседание такое идет Первый тест нормально, а потом Бжим-бжим Массивы же я вроде не использую Нет Hmm. очень интересно не рандома, ничего не использую то есть, ладно, там массивы использовал бы можно было бы подумать, что в стек, там, в, в кэш, точнее, что-то не попадает а потом попадает ну, то, ну, короче, в любом случае мы видим, что что для GCC использование GoTo э, оправдало себя для CLN нет ну и давайте Intel C Compiler так, у Intel и компайлера смотрите, смотрите, что происходит. У него тоже на уровне O1 оптимизации походу оптимизировал так, что что разница между рекурсией и не рекурсией нету. Вот. Ну, здесь здесь неплохо отработал интеловский компилятор. Судя по результатам, он быстрее всего в этом случае. Ну и последняя проверка на уровне оптимизации O2. О 3 проверять не буду хотите проверьте сами так сохранил и и и и и и и давайте все пересоберем так пересобрала и запускаем кленг. так 2000 а до этого было опачки смотрите да вот это клан, да, 20 тысяч было, 40, да, а тут смотрите, при уровне оптимизации от, от 2 ну, сам рекомендуемо, да, разница, конечно, уже большая. Так, теперь GCC запустим, ничего себе, смотрите, какая большая разница, в 10 раз. Странно, а ч так? Здесь у нас, э, в этом случае, смотрите, при о втором уровне выигрывает, ну, конечно же, вот силенг по-любому. Теперь сравним GCC и Intel. GCC выиграл, если, то есть при рекурсии у нас и у Intel быстрее, а при нерекурсе, при GoTo, у GCC быстрее. Хотя я что-то думал, что Intel... Такой очень крутой компилятор. Ну, тут я вижу, что силенг. Очень даже ничего. Э -э, возможно, возможно для интеловского компилятора, ну и как для любого другого, возможно, нужны какие-то особые флаги для того, чтобы включить всю мощь. Потому что здесь э -э, набор флагов одинаков для каждого компилятора. Вот, Поэтому, если кто-то знает, э -э, то напишите в комментарии. Ну и... Если у вас другие компиляторы и другая архитектура, напишите свои результаты, если у вас есть возможность протестировать на какой-то архитектуре, на двух разных компиляторах. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.